Игорь Мерлин -ком представляет. Десятина и как ее правильно распределять. В разных религиях, по-разному и у разных народов, но в принципе, принципиально одна десятина – это та часть вашего дохода, которая считается, что нужно его кому-то отдать, помочь людям без возбуждения, то есть дадам. Понятно, да? Ну, э, по-другому говоря, вы если получили 100 тысяч, то 10 тысяч нужно направить на благотворительность. Какой может быть благотворительность? Э, здесь определенный момент какой, что эту благотворительность вы можете оказывать, например, своим родителям. То есть это не обязательно должны быть какие-то там люди нищие, там еще кто-то. Это те люди, которым вы, ну вот, решили оказать благотворительную помощь. Да, это, это не то, что, знаете, как в МММ, типа, благотворительную помощь оказываем, но сами на этом зарабатываем. Нет, это не то. Вот, здесь действительно помощь, которую вы... Самое крутое, это когда вы будете оказывать помощь, и об этом не будет знать тот, кому вы оказываете. То есть не то, что вот я там, будет очень хотеться, очень хотеться будет сказать, что да, это я, это я. Помните, лягушка-путешественница? Ну, смысл, гуси летели, и на палочке между ними лягушка. И когда там внизу начали говорить, вот, типа, лягушка по воздуху путешествует, Тоже это придумал? И она открыла рот и кричала, это я, я придумала, и все. На этом ее путешествие кончилось. Она вернула свое болото. Понимаете, да? То же самое и здесь. Это, конечно, шутка была. Меня зовут Игорь Мерлин.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 Вот, вот, что касается десятины. Вот, ну, я про себя скажу. У меня не всегда так получается, что я десятину отдаю, иногда не отдаю, иногда больше. Но в среднем где-то там плюс-минус так и есть. Да. Вот Просто иногда проекты бывают таким образом у нас устроены, что. Ну, а я все равно там примерно считаю. Вот. И лучше всего оказывать эту помощь целевую. То есть не просто в какой-то фонд отдать там, да, там больных детей, а лучше взять какого-то конкретного ребенка и купить ему ботинки или там пальто. Ну, там, или оплатить какое-то лекарство конкретно. То есть не то, что там отдали в закрома Родины, и, и пусть Родина там сама разбирается. Нужны ее... Нужны, вам, нужны ей ваши деньги или нет. Вот это что касается десятины. Меня просто убеждали, что только в храм надо отдавать десятину Нет. Это убеждали люди, которым это для чего-то нужно. Поймите, что выбор за вами все равно. Понятно, что если человек христианин, да, если он крещеный, то понятно, что есть определенные правила. Если человек крещенный, он носит крестик, то он как, да, как находящийся в этом эгрегоре, он выполняет те законы, 10 заповедей, например. Да? А если этот человек там, буддист, то в буддизме свои заповеди. То есть там нет таких заповедей. И буддизм это не религия, это учение, вы все знаете. К примеру, да? То есть это, а, вот, десятина в храм, это для того, чтобы ну, были люди привержены. То есть они туда, если человек туда относит, то он будет все время, э, это как как это сказать, как кусочек от себя, что называется, принес в храм. И он будет привержен, он будет ходить и смотреть, как, как, этот его, как эта его десятина работает. Понимаете? То есть подсознательное будет тянуть туда, куда он деньги отнес. Вот раньше так и было, внесли продукты, деньги, десятину несли, да. Но сейчас немножко другие времена. Некоторые получают зарплату в черную, как бы с налогами, с точки зрения, как быть с налогами, с точки зрения кармы. Можно их пустить на благотворительность, а не государство. Принципиально поймите, что. Что такое государство? Ну, я вам скажу, вам все равно надо выбрать, что вы хотите делать. Вообще, по большому счету вы должны понимать, что налоги – это, это помощь другим людям. Другой вопрос, что там что-то воруют оттуда, но что такое налоги для государства? Если вы вдруг не знаете, я сейчас быстренько вам скажу, что вот, как вы думаете, на что вот, покупаются всякие и раздаются бесплатные лекарства, какие-нибудь бесплатные прививки, бесплатное обслуживание, вот это вот, и так далее. Откуда берутся деньги? Деньги берутся из казны, а казна пополняется в том числе и через налоги, которые вы платите. Поэтому, если вы не платите налоги, то тогда что? То тогда вы не оказываете помощь другим людям. Понятно, что а, есть люди, которые сидят а, у корыта, у кормушки и они часть отхлебывают этих налогов, которые мы, мы с вами платим. Мы платим налоги, все платим. Вот, в нашем проекте мы платим все налоги. Вот, ну, я вам просто рассказал суть, понимаете, что это все-таки налоги, это помощь. Вот, Но ну, когда зарплату платят вам в черную, вот есть владельцы бизнеса, а есть работники. Когда работник, то он работает за зарплату. Если он еще будет платить с нее там налоги и прочего, то он вообще будет получать очень мало. Но есть владельцы бизнеса, которые на всем экономят некоторые, то есть не платят они налогов. Это другой вопрос. И третий вопрос, что может быть из работников пора становиться владельцем или совладельцем, или вот в эту сферу идти, чтобы вы сами решали, платить вам налоги не платить, понимаете? А когда из зарплаты что еще десятину отдай, это отдай, это отдай, а дети останутся голодные. И тут приходится выбирать. Помните, про весы мы говорили? На этих весах вот какая цацка, да? Вот. А на этих весах ничего нету. Вот куда? Либо детям это отдать, либо непонятно кому государству. Понятно, что если как по пирамиде Маслоу вы находитесь в режиме, ну вот. В контексте выживания, то есть, ну, надо обеспечить себе еду, кровь, вспомните, защиту, безопасность. То есть в этом секторе. То здесь как какие как, вам надо кормить детей. И подумайте, кто вам важнее, дети. Вот или еще кто-то. Олег пишет, доходы провожу по-другому. Ну, а, но это называется что? Обманываю государство. Да, между нами, девочками. Ну, все равно, понимаете, любой обман, он минус карму. Ну, опять-таки вам решать самим. Если вы намеренно обманываете, то все равно минус. Игорь Мерлин Ком представляет. Меня зовут Игорь Мерлин. Я помогаю женщинам-предпринимателям увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссий, снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Я помог более...